Итак, друзья, добрый вечер, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать. С чего хотелось бы начать? Да, это хотелось бы начать с вопросом. Кто смог в итоге, поставьте, пожалуйста, плюсы, люди, кто посмотрел, кто посмотрел как устроена экономическая машина Рея Далио. То есть поставьте плюсики с тем, чтобы я понимал, что мы сегодня будем говорить с вами на одном языке. Вчера немножко про это поговорили. И какая вот некая такая обратная связь, обратную связь то есть инсайты по поводу того, как устроена экономическая машина. Потому что сегодня будем говорить про самое интересное, да, то есть про стратегии, которые, которые возможны для зарабатывания денег на рынке ценных бумаг, на рынке капитала на самом деле, и здесь важно понимать соответственно что, что вы это посмотрели, да, то есть у меня нет задачи пересказывать, это задача была вчера дать базовые понятия и чтобы вы сегодня пришли подготовленные. Сегодня, действительно, могу сказать, что будет все очень интересно, потому что сегодня говорим, наверное, о самых важных вещах, то есть будет такая очень мажорная нота, да, подведение итогов нашей игры, ну, во-первых, есть хорошая новость, что игру мы не заканчиваем, игру мы будем продолжать, докручивать, будем вводить новые данные, как работать с информацией, чтобы можно было в игровой форме развивать мышление, потому что для меня здесь достаточно важно именно упаковать очень сложные вещи экономически да, в такой игровой формат. Помимо всего прочего, соответственно, давайте вспомним, что было вчера, Вчера мы говорили о том, что такое экономика, что такое экономическая машина, как она работает да, и что она непосредственно на нее влияет. И, соответственно, у меня было домашнее задание все-таки посмотреть видеоролик Рейли Далее. Если вы этого не сделали, поставьте минусы, ребят, кто этого не сделал. Я просто настоятельно рекомендую это сделать, потому что все сделано очень толково с анимацией, понятно, и здесь, соответственно, в дальнейшем это вам будет сподручно, потому что мы сегодня будем говорить про стратегии, что же делать дальше. Потому что если вы идете в реальную жизнь, если вы реально начинаете становиться капиталистом, да, то есть мы поняли вчера, кто такой капиталист, что такое активы, что такое капитал, откуда он появился, что мы капиталисты, если мы покупаем, чтобы продать, и мы не капиталисты, если мы продаем, чтобы купить. Ну и поговорили про инфраструктуру покупки активов. Понятно и логично, что очень подробно это разжевать невозможно но и не ставил себе задачи подробно разжевывать про инфраструктуру, ставил задачу сделать некие разъяснения и объяснить, что, во-первых, а – это несложно, и б – это… Это надежно, да, то есть сама себе регулирование данной деятельности, профессиональной деятельности, оно позволяет констатировать тот факт, что это действительно надежно, то есть прецедента, чтобы недобросовестный брокер куда-либо скрылся. Я говорю про брокера, который предоставляет выход на торговые площадки большого капитала. Я не говорю сейчас про какие-либо кухни, как это называют, да, форекс брокеров, которые маскируются под лицензированных брокеров. Я говорю про надежных брокеров, которые профессионально и длительное время оказывают посреднические услуги на рынке ценных бумаг, делают это профессионально, берут за это свои комиссии. То есть прецедент от того, чтобы, если вы работаете с лицензированным брокером, то проблем с тем, что вы лишитесь капитала не произойдет. Также мы упомянули и рассмотрели тот факт, что для того, чтобы стать капиталистом, не требуется больших денег. ребят. вот этот вот миф, у кого был развеян, пожалуйста, поставьте пятерки, люди, которые считают, что вчера развеяли миф о том, что рынок капитала недоступен для российского частного инвестора. А параллельно, вот вижу, даете обратную связь Наталье Наталья, Александр, ну, кто поставил минусы по поводу ролика, да, обязательно будет презентация, если вы ее не получили, вы обязательно получите презентацию вчерашнего дня и сегодняшнего дня, и здесь соответственно будет, и по ней, посмотрите, полчаса, которые вам сэкономят кучу времени и денег в будущем, если вы будете понимать, как устроена экономическая машина. Итак, это краткое резюме, что было вчера, чего, о чем говорим сегодня. Сегодня будем говорить про популярные инвестиции стратегии, инвестиционные стратегии и их эволюция. Да, то есть, как у нас развивалась торговля капитала, как развивался рынок капитала, какие были стратегии инвестиционные применялись да, в определенный промежуток времени, как они эволюционируют. Сколько времени возникает с момента того, как новая инвестиционная стратегия занимает умы большинства людей и зарождается, когда зарождается новое, что явилось первопричиной зарождения, да, то есть, когда это возникло. Подведем итоги, итоги игры, скажу обязательно в самом самой предыстории, да, а трех составляющих, которые являются ключевыми для успешного инвестирования. И опять, это, наверное, даже не столько психология жадности, а это еще гораздо более понятные и комфортные истории, которые очень легко к вам сейчас лягут на ваши знания э, в свете того, что вы получили вчера информацию и того, что мы, соответственно, разбирали если вы посмотрели непосредственно ролик Рея Подведем итоги. Я приглашу вас в реальную жизнь, то есть, кто хочет, пожалуйста, поставьте десяточки, кто хочет перейти к реальным шагам, да, к реальным шагам по тому, чтобы формировать инвестиционный, формировать инвестиционный портфель, кому важно снизить, снизить ну вот этой вот опасности, что я потеряю свой капитал. Кому важно знать, что происходит, соответственно, в настоящий момент на рынках, да? а кому хочется принять участие и уже сейчас использовать абсолютно новую инвестиционную стратегию, о которой мы поговорим, но сейчас не про это. А, вот, ребят. Сегодня будет путь показан, да, путь, я пред, предложу вам возможность пройти этот путь вместе, и к этому тоже нужно быть готовым быть, но опять-таки, если у вас есть запрос, да, и моя задача, наверное, как проводника, как наставника, первое, оказаться рядом, второе, поделиться теми знаниями, Которые сейчас я использую для того, чтобы зарабатывать деньги и себе лично, и зарабатывать деньги моим состоятельным клиентам. Соответственно, возможность я такую предоставлю. Поэтому остаемся до конца. Сегодня у нас будет награждение победителей игры. У нас э, планировалось, что будет один победитель. На самом деле победителей будет больше. Поэтому в ваших интересах до конца послушать сегодня вебинар с тем, чтобы каждый из вас э, может оказаться в числе победителей непосредственно. А, и вообще, я однозначно могу констатировать, что после сегодняшнего вебинара вот все победите. Да, я вам передам такие знания которые и, и возможности покажу, которые позволят вам точно быть э, успешнее большинства людей, которые работают на рынках капитала. Я сейчас говорю не профессиональных, про профессиональных игроков, я говорю про непрофессиональных игроков, которые не имеют опыта, которые в инвестировании там до пяти лет, соответственно, я поделюсь определенными фишками, которые позволят вам иметь это конкурентное преимущество и не терять денежные средства. Поэтому если согласны с таким посылом, да, то, что разбираем сегодня, давайте мы пойдем по контентной части. Ну, опять-таки, для кого это было еще вчера. Сегодня мы говорим про ключевые составляющие успешных инвестиций, инвестиционные стратегии, их эволюция, про реальную жизнь и подведение итогов. Итак, когда мы смотрели ролик, да, то есть видели, что является ключевым, Три составляющие, то есть реальная производительность труда, краткосрочные кредитные циклы и долгосрочные кредитные циклы, это то, на чем строится стратегия Readal непосредственно. Да? И на самом деле я эту точку зрения разделяю и сегодня просто расскажу про эволюцию инвестиционных стратегий. Что же является ключевыми вещами, да? то есть на что стоит обращать внимание, потому что очень много людей начинают смотреть новости, да? начинают увлекаться каналами РБК, когда начинают торговать на рынке, у них это постоянно включено, или 224 или РБК, выступают различные эксперты, высказываются различные мнения, то есть количество шума вокруг рынков капитала, оно просто колоссальнейшее, да? и в этом случае разобраться с тем, что же является ключевым, что является таким мощным течением, которое двигает цены на активы вверх или цены на активы вниз, то есть к таковым, соответственно, относятся всего лишь три составляющие. То есть, этими вещами являются всего лишь вот эти вот вещи, на которые стоит обращать внимание, вне зависимости от того, в какой стране вы инвестируете, будь то Россия, будь то Америка, будь то Европа, будь то Китай или другая страна, относящаяся к Imagine марке с развивающимся странам. В любом случае, очень важно Обращать внимание на вот эти вот три вещи. Когда вы следите за отчетностью, когда вы следите за финансовыми сводками, когда вы следите за макроэкономической статистикой, всегда обращайте внимание на то, сколько стоят деньги в экономике, в которую вы инвестируете, какая инфляция в стране, в которой вы инвестируете и каков уровень безработицы. Стоит ли а, показать сейчас, поставьте, пожалуйста, семерочки, поставьте люди те, кому стоит показать зависимость этих трех показателей. Поставьте семерочки, кому нужно показать, и поставьте девяточки – люди, которые понимают зависимость этих составляющих. То есть, как они друг с другом взаимодействуют, как они друг на друга непосредственно влияют. А, давайте, ребят, поактивнее. Да? То есть, ну, вижу, что семерок больше, чем девяток, но опять повторение мать учения, скорее всего, вы являетесь. Друзья, добрый день еще раз, вечер. Видимо, происходят чудеса, потому что я собираюсь раскрыть очень важные нужные вещи, да? соответственно, всех настроил. И... Отключился интернет удивительно, да, вы не поверите, то есть сейчас у меня идет трансляция, получается, я подключил телефон, потому что у меня есть два резервных канала интернета, да, и они оба легли, не знаю, в чем проблема. Надеюсь, что меня видно и слышно, поэтому давайте еще раз по десятибалльной шкале, как меня слышно, по пятибалльной шкале, как меня видно, да, ну и соответственно перейдем, потому что, что называется, будут интересные вещи, интересные сайты, инсайты. Итак, Говорили о том, ну, то есть связь оборвалась на том, что я сказал о том, что есть три вещи, на которые стоит обращать внимание непосредственно, это стоимость денег в экономике, инфляция и уровень безработицы. При этом, если говорить о. Ну, я беру в качестве примера просто легко считать, да, я беру Федеральную резервную систему Соединенных Штатов Америки, в которых в которой непосредственно есть основные задачи Центробанка и по образу и подобию закона о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки, Создано большинство законов локальных в различных странах о том, как работает их собственный центробанк. На нее как бы многие ориентируются. И если говорить о том, что же таргетирует Федрезерв, по сути, чем управляет Федрезерв, да, для него важны две составляющие: это и инфляция и это безработица, да, То есть Федрезерв должен поддерживать баланс между этими двумя составляющими. Баланс он этот поддерживает за счет того, что он увеличивает или уменьшает стоимость денег. Сейчас, соответственно, хотел бы на графике привести такой немножко разрисованный пока получился, да, как радуга. Не знаю, получится ли мне донести или нет. Обязательно, обязательно попрошу вас дать обратную связь. Но вот здесь, соответственно, есть стоимость денег. Это зеленый график стоимость денег в Америке. Синим это, соответственно, уровень безработицы указывается. И красным графиком подсвечена эта инфляция в Соединенных Штатах Америки. Итак, ну, Простое, да, простой показатель. Смотрите, вот, 80-е годы 20 -го века, да, у нас получается происходит постоянный непосредственный рост процентных ставок. То есть можно видеть, когда происходит некая волна роста. Ну, давайте, вот, чтобы вам было понятно, обратите, вот экстремумы, да, где зеленый график начинает расти. Ну, то есть, вот можно видеть, что в период с 1965 по 70-й год. Первый такой заметный рост процентной ставки, да, рост процентной ставки, деньги становятся дорогими, когда деньги становятся дорогими, соответственно, люди отказываются потреблять, потому что ну просто стоимость кредита становится достаточно высокая, как нет графика. Друзья, если видите график, пожалуйста, поставьте плюс. Соответственно, еще раз, получается, с 68 по 70 год был первый этап просто такого заметного процентных ставок. Вы видите, что это в конечном счете такая полоса, которая обозначает покупать. Соответственно, то, что люди перестали покупать, это отразилось на том, что компании стали меньше зарабатывать и начали людей увольнять, увеличилась безработица. И на этом фоне, соответственно, происходит замедление инфляции. Второй такой некий экстремум, да, получается с 72 по 75 год, да, то есть первый получается у нас был с 60 рост процентных ставок с 68 по 70 -й. в 70 году рецессия и рост безработицы. Да, понизили процентную ставку, чтобы выйти из безработицы, чтобы взбудоражить экономическую машину. Но на самом деле далеко кризис не ушел, да, то есть он повторился практически через 5 лет, потому что, опять-таки, что у нас началось? На фоне сокращающейся безработицы начала расти инфляция. Как только инфляция, красный график, да, к 1975 году, смотрите, инфляция начинает расти. Федрезерв начинает зеленым цветом поднимать процентные ставки, начинается рецессия, безработица увеличивается, видите? И на самом деле это повторяется везде, да то есть начинает расти инфляция, увеличивает стоимость денег, увеличивается безработица, инфляция замедляется, стоимость денег уменьшается. Итак, на что хочется обратить ваше внимание в настоящий момент, да то есть на некий такой дисбаланс. И дисбаланс объясняется следующим, то есть опять-таки безработица, синий график, сейчас в настоящий момент вообще в Америке находится на исторически низком уровне. И когда безработица находится на историческом уровне в минимальных значениях, да, то есть все трудоустроены, все работают, все верят в завтрашнее светлое будущее, все трудоустроены, вроде бы как. И по идее должны тратить, по идее должна разгоняться инфляция. И действительно мы видели, что начиная с 2015 года, да, инфляция ушла с отрицательных значений, постепенно начала увеличиваться, да, то есть начала подрастать. И немедленно, то есть это вот я красным... красным Красной стрелочкой под, под, подвел, да, то есть где начались темпы прироста инфляции. И немедленно получается при увеличивающейся инфляции, да, когда она начала показывать динамику растущую, Федрезерв зеленым цветом начала повышать процентную ставочку, указана зеленая стрелка. Мы всегда помним, да, что инфляция является определяющим. Почему Федрезерв, несмотря на то, что инфляция не так сильно росла, начала повышать процентную ставку. Вам никто этого не скажет, и никто вам про это не расскажет друзья, вообще. Я нигде в новостях не увидел, чтобы какие-то умные, заумные аналитики, которые выступают по телевизору, вместо того, что люди, которые делают деньги состоятельным людям, мы с ними общаемся только про вот эти вот вещи. Для нас это является ключевым, и я хочу, чтобы это стало ключевым для вас. Зато мы когда смотрим телевизор, мы просто улыбаемся, говорят обо всем. Говорят о Русале говорят о санкциях, говорят о том, что делает Трамп правильно или неправильно, но есть монетарные власти, есть стоимость денег, инфляция и безработица. Соответственно, Федрезерв опережающими темпами он понимает, что если у вас безработица низкая, если у вас все трудоустроены, то в любом случае это говорит о том, что люди все-таки активно будут тратить. И соответственно, чтобы принять примитивные меры, начиная с с 2016 -го года и более активно в 2017-2018 годах Федрезерв начал повышать процентную ставку и поднял ее с нулевых значений то 2,25-2,5% в настоящий момент 2,75%. К чему это в конечном счете может привести вопрос в зал? Да, но я не против того, чтобы забивали новостной эфир, да, но не говорить о очевидную вещь, ну, очевидную Муть, да? Ну, то есть, пусть хотя бы будут какие-то вкрапления истины, потому что, понимаете, на этом, на этом, на потоках капитала делаются основные деньги, капиталисты все это прекрасно знают. Что для капиталиста важно? Ребят, Д2, да, деньги-товар-деньги, купить дешево товар Д и продай его дороже, то есть, с чего складывается самовозрастающая стоимость капиталиста, вспоминаем вчерашний день. Капиталист, соответственно, платит стоимость денег, которые он привлек, платит ренту да, за аренду ресурсов, да, на которых организовано производство. А, что он, получается? Выплачивает дивиденды себе да, и направляет на реинвестирование. То есть, почему стоимость денег так критично влияет? То есть стоимостью денег центральные банки управляют инфляцией и безработицей, это является ключевым моментом. Поэтому, друзья, кто. А кто понял вот эту вот зависимость? Кто понял зависимость денег, стоимости денег от того растет экономика или падает, поставьте пожалуйста плюсики. Что еще хочу вам показать, да? и мы еще на самом деле к этому графику сегодня вернемся. Вот опять синим цветом да, подсвечена стоимость денег. То есть, опять, эффективная ставка Федеральной резервной системы, то есть, насколько были дорогие или дешевые деньги в Соединенных Штатах Америки. И вот такими красненькими кружочками да, я специально вам выделил, что происходит, когда растет процентная ставка, когда увеличивается стоимость денег, а красный график – это, соответственно, индекс S&P 500. S&P 500 с 1964 -го года да, наложены на динамику ставки Федрезерва, то есть, стоимости денег. Почему мы обращаем внимание? Потому что S&P – это некий такой обособленный, э, обособленный показатель всего американского рынка ценных бумаг. Американского рынка ценных бумаг, то есть рынка, на котором обращаются компании, активы, коммерческие коровы. Да, и Для нас достаточно важен момент, что и когда покупать. Так вот, что я вам хочу, каковую закономерность показать. Смотрите еще раз, да, как это влияет. Стоимость денег становится дорогой. 1969 год, да, первый кружок слева, красный. Стоимость денег становится дорогой, рынок корректируется. Почему рынок корректируется? Опять-таки, если вы просмотрели видеоролик, который я рекомендовал, вы понимаете, да? Увеличивается безработица, деньги становятся дорогими, банки стремятся забрать свои деньги, которые они раньше выдали. Они начинают обращать взыскания на счета физических лиц. А у физических лиц в чем основная ценность в активах? в недвижимости, финансовых активах, в том же самом рынке ценных бумаг. Да? И получается, что людям нужно расплатиться по кредитам, им нужна процентная ставка непосредственно выросла а их с работы уволили, да? и, соответственно, в этом случае ты начинаешь распродавать активы, продаешь машину кредитную, продаешь дом ипотечный, продаешь акции для того, если, если ты не хочешь продавать ни квартиру, ни машину, ты продаешь наиболее ликвидный актив, это финансовый актив, это акции, которые непосредственно начинают снижаться. То есть каждый раз, когда происходит этап роста процентных ставок, рынок уходит в фазу коррекции. Да? Мы это то есть наблюдаем в 1969 году, мы это наблюдаем там, в период 1972-1974 года. Мы это наблюдаем, когда был резкий взлет в 80-х годов процентных ставок. То есть представьте себе, что процентные ставки Америки доходили до 20%. То есть представить этому невозможно. Да? При текущей ставке в России, даже там в районе 7,75%, в Америке ставки Центробанка была 20%. Соответственно, когда ставка была 20%, рынок тоже корректировался. Да? То есть, может быть, не так значительно. И каждый раз, когда происходит. Повышение процентной ставки, рынок или впадает в некий флэт, ну, то есть он не, точно не растет, да? то есть он, он, на рост здесь рассчитывать бессмысленно, или же, соответственно, начинается коррекция. В последние периоды, да, начиная с 90-х годов, этот фактор носит некий такой опережающий характер, то есть сначала растет процентная ставка, потом корректируется рынок. Так было, соответственно, в… В 90 90-х годах, так было в 2007 году, да, что падение рынка ценных бумаг, вот последний вот этот вот овальчик, да, можно видеть, что рынок ценных бумаг упал с определенным лагом, задержка, да, то есть с 2004 года по 2007 год процентные ставки подняли достаточно агрессивно, потом вышли на плато и в конечном счете. Высокость денег, высокая стоимость кредита привела к тому, что рынок упал. Раньше, если вы посмотрите, да, опять же на этот график, была практически прямая зависимость. То есть ставки поднимают, рынок падает. Ставки поднимают, рынок падает. Сейчас со временем, с момента повышения процентной ставки до падения цены активов, происходит определенное замедление, да, то есть есть определенная инертность, и причиной тому является опять-таки, мы сегодня еще про это будем говорить, уровень долга в мировой экономике. Но об этом немного позже, то есть первый тезис, про который хотелось сказать сегодня, да, вещи, которые являются ключевыми при принятии инвестиционных решений, вещи, на которые стоит обращать первоочередное внимание, когда вы занимаетесь инвестированием, сколько, какая инфляция, сколько стоят деньги в стране. И каков уровень безработицы. Это понятно. Напишите, пожалуйста, да, понятно, если это действительно понятно. Давайте перейдем. Если это понятно, давайте поговорим про инвестиционные стратегии и их эволюцию. Может быть, смотрели, следите за мной в социальных сетях, да. Может быть, смотрели на YouTube. В принципе, я про это рассказывал, но так, чтобы это было выдано в рамках единого контент-плана, что называется, в рамках единого вебинара, да, чтобы проследить эволюцию, такого еще не было, и сегодня действительно хочется этим поделиться, про это рассказать. Итак, как мы уже говорили, первые биржи появились в 16-17 веках, да, в 18-19 веке получили более широкое распространение, потому что распространение получил акционерный капитал как таковой, то есть создавалась уже, произошла научно-техническая революция, было... Паровой двигатель, да, который привел к значительному росту производительности труда, и корабли стали большие, и железную дорогу начали строить паровозы. Да. А, то есть была научно-техническая революция, которая привела к тому, что требовались значительно капитальные затраты. И значительные капитальные затраты для строительства железных дорог, для строительства шахт меднорудных, для добычи нефти, для транспортировки товаров по всему миру, да? то есть вопрос глобализации какой-то, да? то есть, когда начали производить те товары, которые наиболее конкурентно производить, да? и обменивать эти товары, продавать эти товары, получать за это деньги, покупать то, что тебе необходимо, да? то. Получила развитие, соответственно, история с акционерным капиталом. Стало становиться все больше и больше акционеров в обществе. И образовался вторичный рынок ценных бумаг, вторичный рынок акций. Опять же, были к этому привлечены специальные площадки, которые назывались биржи. И в конце 19-го, начале 20-го века с появлением такого прекрасного аппарата, Телеграф, да, который назывался «Информация о стоимости ценных бумаг» начала передаваться достаточно оперативно с торговой площадки в брокерские конторы на Уолл-стрит, то есть в различных городах начала передаваться, оперативно передаваться информация. И появилось некое конкурентное преимущество. Соответственно, появилось некое конкурентное преимущество у людей, которые они выявили, что в ценах есть определенное последовательность. Соответственно, началось развитие торговли, началось выстраивание определенных графиков. И из-за того, что люди больше, наверное, с математическим складом ума начали понимать закономерности движения цены, ну, допустим, люди испугались, да, то есть, люди испугались, произошла какая-то продажа. Сильная продажа, да, то есть начали проявляться определенные тренды, определенные уровни цен. И люди, которые заметили эту тенденцию: да, посмотрите, почитайте книжку, ту же самую, воспоминания биржевого спекулянта Лефевра, да? там как раз рассказывается история одного из самых успешных спекулянтов 20-х годов, он, соответственно, начинал с того, что он как раз-таки передавал цифры информации. И выявил в них определенные закономерности и сам начал торговать. Люди, развивая данную концепцию, получили некие конкурентные преимущества с людьми, с толпой, которой этой информация не владела, которого подобного рода анализ не проводил. И, соответственно, они стали не просто зарабатывать, они начали зарабатывать неприлично много, да? то есть действительно была открыта информация о стоимости портфеля, были, было видно увеличение объемов торгов по портфелю инвестиционному, то есть капитал у людей очень серьезно рос. И здесь действительно вот представьте себе сидит есть у вас сосед да и этот сосед все время выходил там в спортивном костюме вот у него улучшается костюм появляется дорогая обувь появляется дорогой костюм дорогой автомобиль а, не знаю красавица жена да он делает шикарнейший ремонт в квартире вы же вам же будет интересно узнать откуда то есть как ты сделал эти деньги непосредственно и действительно начали смотреть, отслеживать, что же они делают, да, и вот эта вот история начала выходить в массу. И получается с момента зарождения самой идеи до принятия ее рынком большинством. Проходит определенный этап, обычно он занимает там от 30 до 50 лет. И опять-таки, если говорить о техническом анализе, когда его было зарождение, такая конец 19-го, начало 20 века и как раз-таки к 20-м годам 20 -го века, он был очень популярен, то есть только ленивый, наверное, не занимался техническим анализом. И на самом деле никуда он не делся. То есть уровни цен, купи-продай, купи дешево, продай дорого, куда пойдет цена, вот это вот уровни, торговля от уровней, голова и плечи, перевернутые голова и плечи, плечи, флаг, бриллиант, да, то есть, если вы слышали эти названия, это все названия из технического анализа, то, то есть, это желание, стремление предугадать, куда завтра двинется цена. А, там возникло много чего, да, и золотое сечение, и волны Эллиот, и у меня сейчас не стоит задача. Рассказать вам про технический анализ, каждую его фигуру. Я просто могу сказать, что это была, была фишка в определенный момент времени, которая позволила людям, которые этой фишкой владеют, люди, которые эту стратегию применяют, позволила стать лучше толпы, зарабатывать больше толпы. И, соответственно, если на рынке кто-то зарабатывает, то по закону сохранения энергии, да, если где-то прибыло, то должно где-то убыть. И, соответственно, кто-то проигрывал, но кто-то зарабатывал, и здесь наступает так называемая критическая масса, да? то есть, когда более 50 человек начинают эти инструменты применять грамотно, то это работать перестает, и это закономерно, да? то есть, большинство начинает использовать данную методику. И как раз таки в 20-30-х годах 20 -го века, по тому, как я сказал, что проходит обычно 50 лет с момента зарождения новой стратегии инвестиционной до момента ее принятия рынком, Толпа приняла, и в 20-х годах 20 -го века появился такой э, достаточно скромный еврей с финансовым образованием, э, Бенджамин Грэм, э, который заявил о том, что, ребят, ваш технический анализ – это все фигня, это все туфта. А... Самым главным и самым ценным, ну, на самом деле, человек, который, как вам не покажется это странным, очень хорошо изучил концепцию Карла Маркса «Капитал», в которой очень четко изложено, что такое цена, что такое ценность. И он вынес это, да, то есть то, что было в теории разработано Марксом для подведения некой теоретической экономической основы, основы под социализм, коммунизм, да, под общественно-экономические формации, по полит политэкономию. он перевел это непосредственно все на рынок капитала, да, на рынок, где этот капитал уже стал сам по себе представлять ценность, когда капитал сам по себе уже стал товаром. Соответственно, человек, господин Грэгхэм, Бен Грэгхэм, Бенджамин Грэгхэм, он, соответственно, пришел и сказал, ребят, ключевым является цена, которую вы платите за актив и ценность, которой этот актив обладает. То есть, фактически он стал э, человеком, который создал э, и регулярно издавал книгу «Разумный инвестор. Теория стоимостного инвестирования», и когда он пришел и это сказал на рынок да, людям, заявив это во всеуслышание, Люди, естественно, в этот момент что они делали? Они активно торговали, технический анализ, уровни цен, да иди лесом, парень, а тут нам еще и шортить можно. да? То есть они фактически его проигнорировали и они отстранились от него. И получается, что он по-прежнему продолжил свою деятельность, да? то есть был сторонником этой истории. В 50-х годах у него появился очень талантливый ученик по имени Уоррен, который хотел… Безумно разделял эту историю, эту концепцию стоимостного инвестирования, хотел быть учеником, Бенджамин Грэм сказал, дружище, извини меня, ты не еврей, я с тобой работать не буду. Но в итоге человек был очень упертый, да, пришел на стажировку и действительно работал у Бена Грэма, человек, которого сейчас мы знаем как Оракул и Замахи, человек, который следовал концепции своего учителя, несмотря на то, что в дальнейшем даже Грэхом соглашался, соглашался чтобы Баффет работал в его компании, Баффет в... В 60-х годах ушел, создал изначально свое собственное товарищество, где он управлял активами своих друзей, знакомых и родственников. В дальнейшем это вылилось в Berkshire Hathaway, то есть самую крупнейшую компанию, то есть она где-то находится там 4-5 компания по стоимости мировая. и Уоррен Баффетт, соответственно, всем своим опытом, всей своим трудом, следованием заветам Бенджамина Грэма, концепции стоимостного инвестирования, он доказал, что это работает. И на самом деле в длительном промежутке времени его доходность позволила переиграть по доходности. То есть опять эта стратегия в определенный промежуток времени, несмотря на то, что она изначально была отвергнута, да, она доказала свою состоятельность, опять-таки Уоррен Баффет показал эту состоятельность и доказал на деле, что это действительно работает, и что нужно всегда смотреть, какую цену нужно заплатить за актив и какой ценностью этот актив обладает. Можете заказать данную книжку, то есть она продается в России, доступно переведена. Даже в аннотации, которую написал Уоррен Баффетт к данной книге, он признает, что если вы хотите стать успешным инвестором, первое, что вы должны прочитать, это книгу «Разумный инвестор» Бенджамина Грегорина. Не самая дешевая книжка, кстати, могу сказать, но тем не менее… Это стоящие, стоящие вложения, поэтому основными показателями фундаментального анализа, да, на которые стоит обращать внимание, опять у меня не стоит задачи сейчас вас глубоко погрузить в вопрос фундаментального анализа. Да. То есть здесь вы просто оказываетесь в положении Сократа, да, который говорил, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Пространство моего неведения расширяется от того, что увеличивается пространство моего ведения, того, чего я знаю. И когда мы мы говорим про фундаментальный анализ, я остановлюсь на определенных характеристиках, которые являются ключевыми, то есть это отношение цены, которую нужно заплатить за актив и ценность, которая этот актив обладает, цена к балансовой стоимости, отношение долга к выручке, Доходность акционерного капитала, дивидендная доходность, денежный поток на акцию, то есть это все показатели фундаментальные, да? то есть это вот к вопросу стоимостного инвестирования и нужно всегда знать, какую цену ты платишь за актив да, и какой ценностью этот актив обладает. Я расскажу о трех показателях да, и о дальнейшей эволюции данной концепции, во что она эволюционировала. То есть первое – это отношение цены компании к ее чистой прибыли. То есть, Который, который эта компания обладает. То есть если простым языком объяснить, попытаться, да, если прибыль компании в будущем, ну, то есть делаем допущение, что в будущем прибыль компании и не увеличится, и не сократится, то есть она будет линейна и постоянна, то в этом случае, если компания будет направлять эту прибыль на выплату, дивиденд, на, ну, всю прибыль на выплату дивидендов, сколько потребуется лет, чтобы окупить свои собственные вложения? Понятно это, друзья, или нет? Даже э, по, ну то есть я такие показатели ввожу как PNR, да, то есть цена, деленная на ставку годовой аренды, вы можете этот показатель применить в принципе абсолютно к любому активу, который вы покупаете, потому что вы всегда, когда покупаете актив, вы знаете, какую, какую сумму денег вы за него заплатите и сколько этот актив несет прибыли. Да, то есть вы можете порассчитать размер чистой прибыли. Допустим, вы по, по положили э, деньги на банковский депозит по 10%, да? то есть вы по сути купили этот актив, но ну, я грубо конечно упрощаю, вы купили актив за 1 миллион рублей, который вам приносит 100 тысяч рублей, ну 10% годовых от миллиона это 100 тысяч рублей. То есть получается делим цену миллион, делим <как> на деньги, которые мы получим от этого миллиона, получим 10, то есть если у нас соответственно не будет меняться доходность банковского депозита на протяжении 10 лет она будет неизменной и не вырастет и не упадет, и мы не будем капитализировать соответственно, да, то есть мы здесь капитализацию процентов не считаем процент на процент, то наши инвестиции в этом случае окупятся за 10 лет. Понятно? Ничего не понятно, но слушать интересно. ребят давайте еще раз вот по поводу примера с банковским депозитом. То есть вы купили. Положили на банковский депозит миллион, но, грубо говоря, вы купили этот актив. Банковский депозит приносит вам 100 тысяч в год чистой прибыли. Ставка процента не меняется в будущем, да, ни от чего. В этом случае ваши инвестиции на банковском депозите окупятся за 10 лет. Понятно, сейчас объяснил или нет? Второй пример. Да? Я сейчас, допустим, снимаю квартиру. Да? Квартира стоит 198 миллионов, цена ее на на этом самом, на Циане, да, в Москве непосредственно, снимаю я эту квартиру, мы сейчас не считаем сложные проценты, то есть, сложные проценты – это дисконтирование денежных потоков, то есть, первый показатель, P на e, фундаментальный, на который нужно смотреть, да, это вот именно цена. Вот давайте еще раз применительно квартире к недвижимости теперь да, применяем, то есть, квартира стоит 198 миллионов, я эту квартиру снимаю за 135 тысяч рублей в месяц, то есть, получается 135 тысяч умножаем на 12, получаем, что я плачу, то есть, человек, который является собственником данной квартиры, он ее сейчас может продать за 100 миллионов. Да, за 100 миллионов может продать. Соответственно, денежный поток, который он получает, составляет 1 620 000, Да, Мы берем, соответственно, 100 миллионов делим на денежный поток, на чистую прибыль, которую получает. Получаем P на E для человека, для данного инвестора 62. То есть у человека, это, если он не изменит ставку арендной платы в будущем, не увеличит ее, и стоимость недвижимости не упадет в цене, да, то в этом случае у него эти инвестиции окупятся за 62 года. Нет, не 190, 198 квадратных метров, соответственно стоимость квадратного метра, ну то есть 200 квадратов я считал, 500 тысяч рублей, 498 тысяч рублей стоит квадратный метр, оценочная цена недвижимости. То есть получается квартира стоит 100 миллионов. Получается вот у него показатель P на e составляет 62. Актив, да, акция. Допустим, берем акцию «Газпрома», да, и там тоже есть финансовые показатели, то есть у «Газпрома» этот показатель составляет где-то 4. То есть, если «Газпром» будет направлять всю свою чистую прибыль на выплату дивидендов, и в будущем у него размер чистой прибыли не увеличится, то в этом случае инвестиции в акции «Газпрома» окупятся за 4-5 лет. Да, вот Илья приводит пример, что американский рынок – среднее значение показателя P на E американского рынка, то есть рыночная цена всех американских компаний, деленная на чистую прибыль всех американских компаний один. в России этот показатель составляет 6. То есть получается, что при прочих равных условиях, если мы следуем концепции Карла Маркса, да, если мы являемся капиталистами и хотим заплатить дешево, то есть мы как зарабатываем? Мы должны купить. Чтобы заработать, мы должны купить. Что мы должны купить? Купить то, что стоит дешево. И поэтому фундаментальный анализ в своих показателях как раз-таки позволяет ответить на вопрос, а что же дешево и что дорого? И в этих абсолютных коэффициентах непосредственно сравнить. Ну, такими же показателями, то есть вот P на E, да, это просто вы берете цену, делите на чистую прибыль от актива, который вы покупаете. А второй показатель – это цена на э, отношение рыночной цены компании к ее балансовой стоимости. То есть в данном случае это не показатель э, по прибыли, да? это показатель, что компания, всегда компания, да, у нее есть основные средства. У нее есть помещения, компьютеры, столы, мебель, какая-то инфраструктура, да, которая она владеет, средства производства, станки, обрабатывающее производство. То есть балансовая стоимость активов компании сколько составляет. И в этом случае есть показатель цена, деленная на балансовую стоимость. То есть как цена, которую нужно заплатить за актив, относится к стоимости активов, которыми владеет. Но допустим, опять, чтобы вам было понятно, как это применяется, как это считается. Вам предлагают купить... Допустим, автомойку, да. Автомойка, там, я не знаю, 10 боксов или 5 боксов а в собственности, все, все это зарегистрировано, является собственностью, никаких кредитов нету. Оборудование современное, недавно обновили Керхер, да, то есть, в общей сложности оборудование закупили оборудование закупили и стоимость его 5 миллионов всего оборудования включая ремонт стоимость самой недвижимости да, самой этой автомойки балансовая стоимость недвижимости составляет ну условно еще 5 миллионов то есть вот балансовая стоимость стоимость оборудования в этой мойке и недвижимости да, которая представляет из себя этот бизнес составляет 10 миллионов а вам говорят купи за 5 миллионов и ты берешь, получается, цену, которую тебе нужно за этот актив, 5 миллионов, делишь на 10, да? в этом случае получаешь 0,5. Это говорит о том, что ты сделал хорошую и правильную инвестицию. И в случае, если ты даже обанкротишься, если ты не сможешь туда приводить э, клиентов, да, если у тебя загнется эта автомойка, потому что рядом будет построена какая-то мойка самообслуживания, в этом случае ты можешь по балансовой стоимости продать недвижимость, ты по балансовой стоимости сможешь продать моечное оборудование, и как акционер ты защищен. И поэтому, если ты хочешь быть защищенным как акционер да и Баффет, если взять его, ну то есть есть интересная книжка «Правила инвестирования Ворона Уоррена Баффета», в котором как раз-таки изложены концепции инвестирования, очень понятным и простым языком, и Баффет про это рассказывает. Соответственно, он говорит, вы как акционера не теряете, то есть, если вы платите за компанию денег меньше, чем у нее балансовая стоимость, вы защищены. А если вы еще сможете сделать, чтобы она работала и дальше зарабатывала деньги, то вы будете успешным капиталистом. К, следующему, к следующей истории, да, то есть, есть еще отношение рыночной цены компании к ее стоимости приобретения. То есть Что такое стоимость приобретения? Это э, стоимость цена компании без долга, чистая стоимость, да, приведенная стоимость, P на EV. И мы будем говорить, будем говорить о компаниях, да, то есть у нас в ближайшее время планируется а, крутой съезд инвесторов, да, инвесторов а, Max Capital, он будет открытым, и, соответственно, мы на таком съезде, на последнем съезде как раз-таки давали список из компаний, у которой низкий показатель, да, а, плюс, а, так, это может к следующему переходим, плюс, а, какова должна быть структура активов. Ну, про съезд мы еще сегодня поговорим. Как эволюционировала данная история? А Эволюционировала она следующим образом, то есть опять-таки зародилась где-то в двадцатые годы, да? сначала она там первые 20 лет отбраковывалась, потом были адепты, которые все-таки ее приняли, и Уоррен Баффет, так как это такая достаточно долгоиграющая история, то есть его первые выдающиеся результаты начали появляться. 90-х годах то есть несмотря на то что этой концепции и мы еще сегодня тоже про это очень много поговорим да, следуя данной концепции то есть Уоррен баффет к 90-м годам у него начали появляться выдающиеся результаты потому что рынок оценил справедливо компании и что произошло если до 90-х годов взять уолл-стрит все зарабатывание денег и брокеров, да, сводилось к тому, чтобы предоставлять выход, предоставлять плечи да, клиентам, чтобы они торговали с плечами, давать аналитику по техническому анализу на, на, основе программных, про, что такое? на основе программных методов, да, то есть, больше речь шла про технический анализ, что покупать, что продавать. Начиная с 90-х годов, с нулевых, все поголовно начали делать ресечи. То есть, потому что, опять, что сделала толпа? Толпа поняла, что теханализ, блин, перестал работать. То есть, есть какие-то чуваки, у которых есть чаша священного грааля, они вообще не торгуют, они там делают одну-две сделки в год, они только реинвестируют полученную прибыль, они вообще не торгуют. Но, блин, они по деньгам делают всех трейдеров. У них есть что-то волшебное, что это? Ну, а так как сам Уоррен Баффет был достаточно открыт и очень много писал про это, транслировал эту историю, то, соответственно, получилось, что опять-таки 80-е, 90-е годы, да. Очень многие, так как появились первые выдающиеся результаты, и толпа захотела узнать, что же это такое, появился запрос на фундаментальный анализ. И появилась эта аналитика, да, то есть все показатели, вот эти фундаментальные, про которые я говорил, и многие другие, вы можете изучить, по этому поводу уже написано много книг, много издается аналитики, если вы откроете брокерский счет, то очень многие компании, да не многие, а практически все солидные брокеры, они предоставляют аналитическое покрытие, да, аналитическое покрытие именно с позиции фундаментального анализа, то есть с позиции стоимостного инвестирования. И все это начали использовать, и такой ну, значительный такой приток средств да, адептов истории стоимостного инвестирования возник как раз-таки в... Ну, то есть раскрылась да, во все услышанье. Это там 80-е, 90-е годы. Немногие начали инвестировать и вот именно по принципу стоимостного инвестирования. И в этот момент, получается, начиная с 80-х годов 20 -го века, родилась еще портфельная теория, то есть здесь на слайде представлен господин Марковец, создатель портфельной теории, управление портфелем, основной посудой, что риск по бумаге меньше, чем риск по портфелю. Эта, история, ну, то есть эта теория, соответственно, была создана там, в 70-х, 60-х годах, как развитие портфельной теории инвестирования, да, возникла вот эта вот история с всесезонным портфелем. да, То есть, то, что делает райдалио то, каким образом он формирует свой инвестиционный портфель. Когда пришли ребята и сказали, ребят, ну, они пришли и сказали, ребят, технический анализ – фигня, фундаментальный анализ, в принципе, тоже фигня. Ну, конечно, не такая фигня, как технический анализ, но, тем не менее, есть кое-что получше. И это кое-что получше, это то, что у вас должно быть не просто там активы, недооцененные с фундаментальной точки зрения, а у вас должен быть широко диверсифицированный инвестиционный портфель, то есть в нем должно присутствовать там и консервативные инструменты, и облигации, и акции, и недвижимость, и сырьевые товары, и золото, да, то есть должно быть всего по чуть-чуть. И, соответственно, вот развитие… Развитие опять зародилось в 80-х годах, то есть если вы опять посмотрите промежуток времени, да, если зарождение теории стоимостного инвестирования было 20-30-е годы 20-го века, а раскрылась и проявилась она к 80-х годам, где-то 50 лет прошло, то логично было ожидать, что в 50-х ну, 50, 50 годов, когда она начала давать первые результаты, и к 80-м годам начала, 90-м годам начала терять некое конкурентное преимущество, должно было родиться что-то новое. Да? Но так жизнь устроена, когда все начинают следовать одной и той же концепции, одной и той же философии, то в конечном счете она перестает работать, потому что так начинает действовать толпа. И То есть, появляется, зарождается что-то новое новая связанное с тем, что нужно распределять активы. И здесь история заключается в том, что распределение активов позволяет переиграть рынок не в том, что вы получаете более высокую доходность, чем рынок, или торгуя, или же выбирая компанию недооцененной с фундаментальной точки зрения, а вы зарабатываете тем, что у вас отклонение от стандартов, от роста. Да, оно является минимальным, и отклонение должно быть в том, что вы не зарабатываете, вы не забираете всю прибыль, которую вы могли бы забрать с фондового рынка, вы не забираете всю прибыль, которую вы могли бы забрать с роста там стоимости нефти, если у вас сырьевых товаров, то есть вы весь профит не получите. А задача на самом деле заключается в том, что когда будет падение, ну глобальное падение, да, когда будет там, рецессия, чтобы ваше падение по портфелю было меньше раз, и два, чтобы восстановление к уровню падения занимало меньше времени, да, то есть, чтобы на восстановление к нулевой точке, да, к точке безубыточности занимала меньше времени. И в этом случае вы будете переигрывать рынок. Да, то есть это вот портфельная теория распределения активов, которая опять-таки появилась, зародилась в 80-х годах, и если говорить, то есть она опиралась опять-таки на распределение активов раз, она основывалась на том, что должно, нужно инвестировать в индексные фонды, индексное инвестирование и для того, чтобы сокращать издержки. Хотите купить там сырьевые товары, инвестируйте в сырьевой индекс. Да? Хотите инвестировать в акции, инвестируйте в индекс S&P 500 Vanguard. Минимизируйте издержки, и вы все равно рынок переиграть не сможете. Да? То есть даже Уоррен Баффетт, человек, который построил свое состояние на э, теории стоимостного инвестирования, то есть залог успеха Баффета был заложен опять-таки в 60-х-70-х годах. И мы сегодня еще это разберем. А, именно оттуда тянется его у, уникальная доходность. Да? Но даже он в 2007 году заключал спор да, и говорил о том, что, ребят, я вложусь вот в индексный фонд, а вы вкладываетесь в активное управление. Да? То есть он опять-таки был адептом. История стоимостного инвестирования, инвестирования в рынок акций, да, и не заниматься активным трейдингом, активным управлением, как то предполагает, технический анализ. И, соответственно, эта история начала зарождаться в 80-х годах. Первые ее выдающиеся результаты соответ, должны были появиться к 2010-20 году. И если говорить о том, сколько же сейчас данная концепция занимает в умах того же самого народов в Америке, да, по, по этому принципу сейчас идут все. То есть, если посмотреть на людей, финансовых советников, которые вызывают у меня наибольшее уважение, это действительно люди, которых я могу назвать профессионалами, люди, которые отстраивают индустрию независимых финансовых советников. Да. Я не буду сейчас давать какую-либо рекламу, но такие люди действительно есть, они вызывают у меня уважение, потому что эта концепция, она действительно себя подтвердила. Но, с другой стороны, если мы знаем историю, если мы знаем этапы развития каждой стратегии, да, то в этом случае нужно понимать, что где-то сейчас, 2010-2020 год, должно зародиться что-то новое. Не просто зародиться что-то новое, да, а это новое стало зарождаться. Но давайте сначала немножко про то, почему же, почему же. Концепция портфельного инвестирования показала свою состоятельность. Да. Я хочу показать, почему оно, она была состоятельна, да, почему она была сверхрезультативна а, и почему она таковой не будет в следующие 30-40 лет. Да, то есть на первый план выйдет немного другая инвестиционная стратегия, которая, даже, в принципе, еще даже имени дана. Итак, а, вот, а, мы начинали да, с трех важных вещей. Мы начинали с трех важных вещей, которые важны для инвестора. Это стоимость денег, это инфляция и это уровень безработицы. В конечном счете, стоимость денег зависит от того, какая инфляция, какая безработица. В принципе, если мы смотрим на стоимость денег, она как бы нам и показывает. Да, она нам показывает, потому что стоимость денег зависит от два этих фактора. И соблюдается баланс. Соответственно, когда был дисбаланс, давайте. Вот я специально таким зеленым кружочком рассвет теории стоимостного инвестирования, когда он произошел. Когда он произошел, он произошел в период, когда был постоянный рост процентных ставок. Да? То есть с 1955 года процентные ставки в Америке до 1985 года выросли, соответственно, со значения где-то в районе 2%, рост процентных ставок составил 20%. То есть это не период 10 лет. Это 30 лет. 30 лет – периода, когда происходил постоянный рост процентных ставок. Ситуация, когда у вас растут постоянно процентные ставки, да, если вы являетесь капиталистом, становитесь обладателем определенных активов, когда будет приумножаться ваш капитал? Сжато потребление, стоимость кредита очень высокая, да? уровень безработицы находится в относительно на достаточно высоком уровне. Да? Люди не верят в завтрашний день, они стремятся сохранять, они используют консервативные инструменты, они не инвестируют ни в какие акции. Да? В этом случае получается, что как раз-таки это, это период, период, когда Баффет формировал свой капитал. То есть он выбирал компании по принципам цены и ценности, потому что здесь. Очень важен был момент, да, какую цену мне нужно заплатить за актив и какой ценностью этот актив обладает. Да, может ли он выжить в конкурентной борьбе? Что это будет за компания? Да, это компания, которая качество, оказывает качественную услугу. Это компания, которая производит хороший качественный товар, который нравится лично мне. И поэтому получается, что в период, когда было первоначальное формирование данной истории, когда она стрельнула, да, то есть когда она показала свою состоятельность, она показала себя в период, когда процентные ставки начали опускаться, и компании, которые были эффективны в период высоких процентных ставок, у которых был качественный продукт, у которых была качественная услуга, которые могли оперировать хорошо финансовыми показателями, составляя ценность для, для акционеров даже тогда, в период, когда это было делать сложно. Естественно и понятно, что в период снижающихся процентных ставок, когда потребление очень резко выросло, да? люди в первую очередь что начали покупать? То есть, если сейчас снизит процентные ставки, вы будете покупать какие-то хорошие, качественные вещи, которые вы сейчас не можете позволить, потому что они, может быть, стоят дорого для вас. Но, тем не менее, опять-таки, если у вас значительно увеличится размер располагаемого дохода, который вы можете потратить, пусть даже это будут кредитные деньги, опять вопрос, люди, вот кто летал чартерами? Какими-нибудь, да? И кто летал аэрофлотом, я вот вчера приводил этот пример. Вы какую авиакомпанию будете летать, если вам без разницы, что ну, да, аэрофлот будет стоить полтора-два раза дороже, но у вас денег будет достаточно много, и вы будете знать, что завтра денег еще вам дадут, нальют. Конечно же, вы будете покупать, и тогда стоимость компаний, прибыль этих компаний начинает расти. Но когда начался расцвет портфельной теории распределения активов, да, то есть, просто здесь вот хочется показать, что стоимостная теория она работала в период, когда было все достаточно дорого. Расцвет портфельной теории произошел в период, когда происходило с 80-х годов постоянное снижение стоимости денег в Соединенных Штатах Америки постоянно, потому что объем инвесторов в Америке, он достаточно большой. И если посмотреть, в чем это выражалось, это выражалось абсолютно во всем. Посмотрите, что происходило. Да? То есть с 80-х годов я привел такой график. Это стоимость денег. То есть стоимость денег, получается, с 84 -го года упала там, с 11% до нулевых значений в 10, -м, 12, -м, 14, -м, 15, -м, 16 -м годах в Америке. То есть деньги были дешевые для банков, да, стоимость кредита была достаточно низкая. В этом случае, когда у вас увеличиваются располагаемые доходы, да, у вас что происходит? Вы изберегаете, вы активно потребляете, вы активно покупаете, да, то есть увеличивается, с одной стороны, кредитная нагрузка, но страшного ничего нет. А чего бояться? Ну, чего бояться? У меня 10 лет назад процентная ставка условно по ипотеке была 15%, а сейчас стала 8%. Чем мне бояться? И это, протержа... И это происходит на протяжении с 1984 года по 2014, друзья. Это, то есть, ну, по сути, 30 лет неизменного снижения процентной ставки. И, конечно же, в этом случае, когда вы используете даже портфельную теорию распределения активов, что получается? У вас растет все. Купи недвижимость, блин, ну недвижимость там, с, вот данные, которые нашел самые, самые поздние, это получается 1987 год, индекс цен на недвижимость в Соединенных Штатах Америки. С небольшой коррекцией в 2008 году все время растет. Почему? Потому что стоимость денег низкая. Окей, привел еще другие активы, да, зеленый график это индекс S&P 500, то есть опять-таки широкий американский рынок с 87 -го года, черный график это нефть и такой светлый график нижний, да, с меньшей волатильностью это золото, то есть портфельная теория распределения активов она такова, что что бы вы ни купили, и если вы добавляете концепцию там того же самого марковица, да, у вас все растет. И причиной тому является просто наличие большого количества дешевых денег. И я вас опять сейчас возвращаю вперед, ну не вперед, а к, к видеоролику Рэя Далио, почему я говорил, что он для вас является ключевым и кардинально изменит вашу жизнь. Да? То есть, по одной простой причине. Первое, что я хочу вам показать на следующем слайде. Норма сбережения, то есть шкалы, да, это норма сбережения без учета приписок, да, которые, которые есть в Америке непосредственно. Опять-таки данные, к сожалению, нашел только на тринадцатый год. Но уровень долга к Ввп страны. Превысил значение 30-х годов, когда произошла Великая Депрессия. И не просто превысил, да. То есть, если сейчас дуплицировать, да, то есть провести дальше к, с 2013 -го года по 2017 год, уровень долга только увеличился. Да. То есть все это экономическое чудо привело. То есть весь этот рост, вся история, связанная с локацией активов. Она имела право на существование, купи что угодно, купи недвижимость, золото, нефтянку, фондовый рынок широкий, облигации. да То есть, если у тебя постоянно снижается процентная ставка, то у тебя облигации увеличиваются в цене, и ты получаешь дополнительный доход. Если у тебя снижается процентная ставка, это дешевый кредит, компания больше зарабатывает, направляет больше прибыли на выплату дивидендов, соответственно, у тебя растет фондовый рынок. Если у тебя низкая процентная ставка, соответственно низкая стоимость ипотеки, ипотека стимулирует потребление, да большими темпами недвижимость производить не получается, у тебя начинают расти цены на недвижимость. Если у тебя низкая процентная ставка, у тебя промышленность работает по полной, потому что население активно потребляет, а промышленность в свою очередь активно потребляет сырьевые товары, металлы нефть газ да и это все непосредственно растет и в этом случае получается что вот этот вот залог мы стали заложниками вот этой истории с одной стороны значительно увеличился долг то есть сейчас мировой долг друзья составляет 247 триллионов долларов все что построено все что выросло в цене оно выросло за счет кредитных денег так вот Подводя итог всему вышесказанному, да, то есть говоря о том, что изначально первая инвестиционная составляющая, инвестиционная стратегия была трейдинг, технический анализ, купи-продай уровни цен, определенные паттерны цены, поведения, да, то есть зашорти, купи дешево, продай дорого, продай дорого, купи дешево, да, то есть именно трейдинг, активное управление. Я сейчас подвожу к итогам игры, да? вот примените сейчас непосредственно на себя. Тем или иным образом, все равно хотим мы или нет, мы имеем какое-то отношение к капиталу. И мы в игре, вы в игре, да, когда принимали определенные инвестиционные решения, когда принимали решение, что купить, что продать, когда купить, когда продать. Да? То есть, если вы что-то предполагали, будет двигаться в цене, то вы были сторонниками, вы использовали самую древнюю что называется, концепцию, да, самую древнюю стратегию – да, это спекулятивная, это технический анализ, то есть это трейдинг по сути. Напишите, пожалуйста, циферку 3, кто старался использовать эту историю и кто, когда я начал рассказывать про технический анализ, может сказать – это про меня, это я, да, я, я вот старался попытаться играть на, на разнице цены. Соответственно, вторая что только один пытался играть на разнице цены. То есть, знаете, из разряда. Все деньги золото, все деньги в да, грин-тугрик. То есть, все продать, вышла какая-то новая, цена акции упала, да, все распродаю и покупаю эту упавшую акцию. Вот на, на всю котлету вот это вот моя история, да, чтобы заработать больше. От 1 до 5, пожалуйста, вот уровень инсайтов, которые вас накрывают сегодня, да, оцените, пожалуйста, вот, кем вы являетесь. То есть, вот... Соответственно, мы остановились на том, что вторая концепция, да, она была связана со стоимостным инвестированием, и люди задавали преимущественно вопросы и обсуждали моменты, связанные с, э, моменты, связанные с фундаментальной стоимостью, да, то есть цена, которую нужно заплатить за актив и ценность, которая этот актив обладает. Соответственно, если вы относитесь к таковым, Боюсь, что мы сейчас с циферками запутаемся, да, давайте поставим восклицательный знак, это люди, которые являются сторонниками, адептами истории стоимостного инвестирования, то есть для вас всегда важна цена, которую нужно заплатить за актив и ценность, которую этот актив обладает, да, то есть вы прониклись концепциями Маркса и для вас является вот ключевым моментом, ценность которую вы приобретаете заплатив за определенный актив то есть вот вы ребята являетесь сторонниками сторонниками идеи стоимосного инвестирования да то есть для вас является авторитетом такой человек как уоррен баффет бен Грэм, да наверняка вы уже значит прочитали или будете читать книжку разумный инвестор для вас это будет ключевым моментом ну и, соответственно, люди, которые покупали всего по чуть-чуть, да, то есть были различного рода активы, да, были и надежные инструменты, были и, ну, то есть всего по чуть-чуть диверсифицированный портфель, да, и диверсифицированный портфель тогда вы сторонник портфельной теории. Портфельная теория инвестирования, да, распределение активов, возможно, вы слушаете каких-то толковых консультантов, вы этого придерживаетесь, да, и вы хотите сделать, сформировать некий такой сбалансированный портфель, и ваша основная задача – это не получить сверхвысокую прибыль, занимаясь спекулятивными сделками или проведя большое очень количество лет, дождавшись, когда рынок все-таки справедливо оценит ваши активы, которые вы купили, а вы люди, которым задача является на падающем рынке потерять меньше, быстрее восстановиться при восстановлении стоимости, да, и, соответственно, за счет этого вы будете обыгрывать. Соответственно, люди, кто вот был сторонником портфельной теории, пожалуйста, поставьте семерочки, да, что вы старались приобрести вот этот диверсифицированный портфель, и в этом случае вы являетесь, наверное, вот адептами этой истории. В России это еще не очень распространено, но мы всегда говорим о том, что разумное самое, имеет различного рода активы. Я в данном случае говорю про эволюцию, да, я не могу сказать, что кто-то прав или кто-то неправ, да, то есть кто-то просто этому следует. Но то, что я могу сказать однозначно в настоящее время, это то, что это все. Не то, что перестанет работать, да, я не говорю, что это перестанет работать, то есть по-прежнему история с ценой и ценностью будет работать. По-прежнему теория распределения активов будет работать и нужно иметь диверсифицированный портфель. Но приходит эпоха начала зарождения новой инвестиционной стратегии, которой лично я уже придерживаюсь которую лично я уже изучаю, потому что пока что таких людей единицы, и даже если они высказывают свое мнение, что, ребят, появляется новая концепция. То есть а, у нас сейчас люди, которые сделали большие деньги на рынке капитала, но которые известны, да, они работали всего лишь по двум стратегиям. То есть первая стратегия это теория стоимостного инвестирования. И вторая стратегия это стратегия распределения активов. Но опять, я хочу еще раз вам показать этот слайд, чтобы он у вас отложился в голове. И этот слайд заключается в том, что э, все это чудо работало на одном простом примере. Вам без разницы было на спекуляции. Вам без разницы было, что купить. То есть, если у вас был период постоянно падающих процентных ставок, если у вас стоимость денег постоянно снижалась, и размер кредитной массы в мире увеличивался, да, то это выражалось в росте капитала. Это то, в принципе, о чем Киосаки пишет в книге «Второй шанс». Это то, о чем говорят единицы, но когда они об этом говорят, когда они об этом рассказывают, инвестиционное сообщество их поднимает на смех и говорит, ребята, вы несете полный бред. То есть, облигации никогда не будут доходной акцией. Потому что в этой концепции есть такая логика, да, что отдельные облигации, другое, другая философия выбора облигаций даже идет. И акции нужно не все подряд покупать. И мы говорим о том, что наступает новая эпоха. Эпоха, я называю, это активного управления. Но активного управления, оно, я хочу услышать, быть правильно, да, эпоха активного управления заключается не в том, что... Вы переходите опять в режим торговли. Вы пытаетесь получить прибыль на коротком промежутке времени. Нет, все, все лучшее из ключевых концепций по-прежнему сохраняется. Но эпоха активного управления заключается в том, что нужно будет… вот история, связанная с тем «купил и держи» работать не будет по одной простой причине. Если мы понимаем, как устроена экономическая машина, если мы понимаем, что экономика развивается следующим образом, да, что есть долгосрочные экономические циклы, на которые накладываются краткосрочные экономические циклы, а в целом все зависит от роста производительности, производительность все равно растет, роботы все равно людей вытеснят. И если вы вспомните, да, почему я говорил посмотреть обязательное видео. Я снова к нему возвращаюсь, что когда наступает рецессия, да, то есть, когда происходит кризис мировой экономически большой, масштабный, то есть, когда заканчивается долгосрочный цикл экономического роста, уже снижение процентных ставок до нуля, помните, да, вот визуально, там процентные ставки до нуля опускают, а экономическая машина не запускается. Ну, просто не запускается, потому что уровень долга такой огромный, что даже если вы сделаете деньги даром, они даже даром никому не нужны. Ну просто не нужны. Потому что люди уже настолько закредитованы, они не могут уже этот долг обслуживать. И я про это и говорю, что размер долга мирового в, современном, ну, в настоящий момент составляет 247 триллионов. И здесь он говорит про потерянное десятилетие. Да? То есть 10 лет в принципе теоретически может уйти на восстановление экономики потому что нужно приводить ряд мер. То есть разрушены основы, да, проблемы, которые были в кризисе 2008 года, не решены. И в этом случае наступает эпоха, да, люди, которые будут следовать другой стратегии, стратегии активного управления. Активное управление, опять-таки, оно не заключается не в том, чтобы перекидываться или про перекладываться из актива в актив, а активного управления в плане того, чтобы оперативно, реагировать на рыночные изменения, на изменения процентных ставок, да, на понимание того, какие активы являются защитными в этой ситуации. Потому что опять-таки хлопнется кредитный пузырь, хлопнется все, потому что хлопнется глобальное потребление. И в этом случае, опять-таки, выйдет на первый план, ключевым моментом будет все-таки стоимостное инвестирование. Да? и То есть, получается, что опять-таки, то, про что говорил Баффет, в период постоянно растущих процентных ставок, если мы будем работать, заработать быстро большие деньги, наверное, уже не получится. И здесь будет вопрос отбора компаний, изучения их фундаментальных показателей, изучения их стоимости, изучения ценности, которые они обладают, изучения запаса прочности, сколько они могут выдержать в случае если на протяжении двух-трех лет у них прибыль не будет расти. Отношение долговой нагрузки у компании, сможет ли она выжить, да, если у нее прибыль уменьшится, а долг достаточно высокий. То есть мы будем говорить о том, что будет пора активно изучать моменты, связанные с тем, если говорить о том, в какой точке мы находимся, мы находимся в верхней стадии долгосрочного экономического цикла растущего, который накладывается ну, то есть фактически мы находимся перед падением, причем перед достаточно большим падением. И ту миссию, в которую я вижу, да, то есть, чтобы толковать новости, да, чтобы формировать инвестиционные портфели, чтобы обучать людей этому, чтобы транслировать эту историю. Опять же, сторонники и адепты технического анализа меня практически не слушают. То есть, понимаете, когда я начинаю транслировать свои концепции, Получается, что трейдеры со мной общаться не хотят, потому что они хотят срубить быстро и много, фундаментальщики соответственно меня не любят, потому что я говорю про распределение активов, портфельную теорию. Сторонники портфельной теории меня также не совсем любят, потому что говорят, что никакого активного управления, купи индексные фонды и делай регулярную ребалансировку, да, и будешь ты в шоколаде, но опять-таки они все работали в эпоху падающих процентных ставок, то есть у нас в принципе нет людей. У нас нет доверительных управляющих, у нас нет консультантов, которые работали в эпоху постоянно растущих процентных ставок. А растущие ставки будут, потому что будет инфляция высокая. И кризис тоже будет. И поэтому получается, вот, что почему мне легче общаться с вами да, через игру, потому что у вас освобождены мозги. То есть с вами можно хорошо работать, да, вам можно привести определенные аргументы и доводы, то есть если я сяду за стол переговоров с трейдером и проведу для него точно такой же вебинар, как для вас, они просто поднимут меня на смех и скажут «трейдинг по-прежнему forever». Если мы сядем за стол с финансовым советником, который является сторонником портфельной теории распределения активов, он скажет: блин, страночного ничего нету, уйдем в золото, да, перераспределим все активы в золото. Долгосрочно все равно все вырастет. Баффет скажет, через 100 лет все равно индекс Доу Джонса вырастет да, в 20 раз, и поэтому сидите в своих акциях и ничего особо не предпринимайте. Но опять же. Люди, которые работали в эпоху постоянно растущих процентных ставок, это люди, которые ушли, ну, практически все ушли из жизни. Да? То есть это пик их трудовой деятельности, их карьеры должен был прийти на 60-е, 70-е, ну, крайний срок это 80-е годы. То есть если им в 80-м году было 30-40 лет, то сколько сейчас этим людям лет, в здравом умеет резвую память они или нет? И вот вопрос как раз таки заключается, где вы будете, в каком направлении вы будете развиваться, да, какие решения вы будете принимать, какую информацию вы будете черпать, что для вас будет ключевым источником, а, что для вас будет ключевым источником получения информации, кто будет рядом в этот момент, да, что за финансовый советник консультант будет оказывать вам услуги по сопровождению, да. откуда вы будете черпать информацию. Информацию вы будете из черного ящика, где по-прежнему большинство людей даже не понимают, что произошло, кардинальная смена. Или вы будете общаться с людьми, которые являются топами и делают капиталы, которые имеют доступ просто к людям, создающим глобальные капиталы. Кто хотел бы с такими людьми встретиться? Кто бы хотел выслушать таких людей непосредственно. Но здесь, знаете, здесь хочется вот сделать призыв вот этот, да, добро пожаловать в реальную жизнь. <как> Почему, говорю, может показаться, да, смотрите, друзья, сделали игру, да, ввели ценности, вы определили свой профиль. Я вам показал, что ваш паттерн поведения. То есть паттерн по поведения его не изменить, он все равно должен меняться под воздействием какого-то эксперта, авторитета, который понимает, что происходит, и в данном случае я предлагаю свою руку. И я действительно <как> предлагаю свою руку, даю вот этот вот выбор как Нео давали, да, какую таблетку выберешь – синюю или красную, и потом кто-то говорил, что нафиг мне эта матрица нужна, да, нафиг мне нужен был выход из этой матрицы, и лучше бы я там остался, потому что я хочу есть и чувствую все, что я кушаю. Суть про это – реальная жизнь, я хочу вот стать проводником для вас в реальной жизни, да, то есть я хочу вас учить, я хочу делиться информацией, делиться информацией, которой мы делимся с моими коллегами, с людьми, которые, которых вы не увидите на телевизоре, с людьми, которые управляют миллиардными активами, да, с людьми, которые имеют доступ ну, почти что, к первым лицам нашей страны. Часть людей работает в Швейцарии, да, с власть имущими русскоязычными людьми из СНГ. И мы обсуждаем именно это. Если посмотреть, что дается на просторах интернета, дают единицы. Мало того, опять-таки, или это какие-нибудь биткоины, или хайпы, да, то есть что-то по-быстрому срубить, у меня другая миссия, у меня другая ценность, и... Поэтому, получается, мы... Во-первых, есть проект Max Capital, да, где у нас есть изучение фундаментальных показателей. У нас в ближайшее время планируется большой тренинг по инвестированию. У нас есть тренинг для начинающих инвесторов. У нас есть проект ⁇ Миллион долларов ⁇ за 15 лет. У нас есть регулярные в рамках клуба инвесторов открытые съезды. То есть они раньше были закрыты, сейчас мы делаем открытых. Открытыми. То есть мы их делаем открытыми для людей, которые понимают и разделяют вот эти вот вещи, да, то есть чтобы они находились вместе и вместе мы развивались. 8-9 июня будет открытый съезд инвесторов Max Capital. Мы будем говорить о том, что мы готовим сейчас инфраструктуру для выхода на международные рынки капитала, не только для России, потому что, опять-таки, мы находимся в высшей стадии высшей точки растущего экономического цикла и скорее всего будем падать. Очень важно сохранить капитал в настоящий момент, то есть планируется сохранить между, ну, вот этот вот капитал. Какие инструменты позволяют сохранить этот капитал? А, показать определенные закономерности движения цены, то есть кто движется, как движется доллар в кризис, как движется золото в кризис, как движутся царевые товары в кризис, что происходит на рынке акции что происходит на денежном рынке что, как реагируют развивающиеся рынки как реагируют развитые рынки да то есть каким, какими путями их удерживают да то есть что делают опять мы видим большое количество шума но что с этим сделать непонятно соответственно вот чтобы не было этого страха что меня мешает прийти в реальную жизнь вот каждому из вас, что мешает, имея капитал, но опять-таки вопрос, кто капитал все-таки имеет, взять, применить навыки игры в реальной жизни. Поэтому, вот, поэтому мы и делаем данные ценные события, делаем его в таких, обычно это камерная обстановка, и здесь, соответственно, я могу сейчас всем желающим, кому это отзывается, пригласить на открытый съезд инвесторов, кто, кому было бы интересно принять участие, поставьте плюсы. Здесь получается, участие может быть не только живое, участие может быть онлайн. То есть вы можете онлайн принять участие в данном съезде, потому что это позволит, опять-таки, в первую очередь убрать, снизить барьер страха, снизить порог принятия решения, потому что, в принципе, у каждого будет понимание, что же происходит применительно к американской экономике, применительно к европейской экономике, применительно к российской экономике. Причем это можно сделать даже онлайн, у нас будет организована онлайн-трансляция. Соответственно, здесь будем говорить про всесезонный портфель Рео Далио, да, то есть адаптированный для российского частного инвестора. То есть, что сделать, вот вы смотрели видеоролик, можете еще его посмотреть, да. человек дает определенные рекомендации, консультации, каким образом американец может сделать себе всесезонный портфель по принципам, а, как портфель, теории портфельного инвестирование, управление портфелем, распределение портфеля. Соответственно, для российских людей, для российских инвесторов инструменты эти ограничены. Соответственно, мы в данном съезде, мы скажем, как можно сформировать этот портфель и как открыть брокерский счет для того, чтобы у вас был выход на глобальные рынки, то есть, чтобы был всесезонный портфель. Мы дадим список из 60, друзья, 60. Дивидендных аристократов и дивидендных королей, которые помогут вам гарантированно получать от 6 до 10% годовых в долларах. Выплата дивидендов от ежемесячной до ежеквартальной. То есть, кому интересно получить инструмент, список из акций 60 компаний, которые не просто там выплачивают щедрые дивиденды в любые времена, какой бы кризисный происходил, но еще год от года увеличивают размер дивидендных выплат. В надежной валюте в дивидендах, инструменты, которые инвестировать в золото и не платить огромные комиссии, да, то есть в рамках диверсификации золото, конечно же, будет являться тихой гаванью в период падающего ну, мирового кризиса. То есть здесь, соответственно, вопрос покупки золота никто не отменяет и он обязательно должно присутствовать для диверсификации диверсификации вложений для стабилизации портфеля, но как в России купить? Опять российскому частному инвестору, который хочет там хотя бы защитить свои деньги от кризисных явлений, да, в золото купить, тебе предлагают или кусок золота купить и заплатить МДС 18% плюс спред 5 процентов от цены покупки и продажи, или обезличенный металлический счет, где банк на тебе наживется там 6-7 процентов, бубухает тебе спред. Все. ETF купить, окей, ты хотел бы ETF купить, соответственно вопрос, приходишь к российскому брокеру, хочу купить ETF на золото, чтобы меньше комиссии платить, а тебе говорят, 6 миллионов есть, 6 миллионов нет, все, неквалифицированный инвестор, давай до свидания, я с тобой разговаривать не буду. Что сделать, где открыть брокерский счет, у какой компании можно это сделать, чтобы открыть. Поэтому мы расскажем про инструменты, которые позволяют значительно сэкономить на покупке золота. Ну, также будет пошаговый план чуть ли не в режиме реального времени, вы сможете открыть брокерский счет у иностранного брокера и иметь выход к глобальным рынкам. Да? То есть, это просто пошаговый алгоритм, каждый, кто приедет на съезд, вы откроете свои собственные брокерские счета в надежных брокерах, Да, мы покажем, как это сделать, что для этого нужно. И если говорить о том, какие суммы, опять-таки, к сожалению, с 5 тысячами рублей не получится, но если у вас есть хотя бы 60-70 тысяч рублей на инвестиции от 1000 долларов, вы уже можете открыть брокерский счет, иметь доступ к глобальным рынкам. Легально обойдя процедуру квалифицированным инвесторам, которые установлены в России. Кому это интересно, тоже давайте ставим плюс. То есть, дадим пример сбалансированного портфеля на 3 миллиона рублей для низкого рискового инвестирования, международный легальный инструмент с доходностью 4-6% годовых евро. То есть, для людей, которые рассматривают для себя, может быть, Европу в качестве возможной страны покупки недвижимости или иммиграции. Это могут быть страны Восточной Европы, но опять-таки зоны хождения евро. То есть мы дадим легальный инструмент с доходностью 4-6%. Это очень интересно по одной простой причине, что сейчас посмотрите на доходность депозитов в банках, посмотрите на доходность еврооблигаций, они такой доходностью не обладают, поэтому мы раскроем обязательно данные возможности для российских инвесторов именно на данном открытом съезде инвесторов. Ну и эксклюзивную систему, которая может отключать эмоции и инвестировать с холодной головой, потому что если сейчас я вам задам вопрос, а что вас останавливает от реального участия, не в инвест-сити, а в реальной жизни начать инвестировать свой капитал, вы скажете, что всего лишь два момента. Даже один – страх. У кого не страх останавливает? Но в данном случае, конечно же, история связана с тем, что нет денег, она не рассматривается, да, то есть было бы желание капитал… Незнание этой темы вообще, незнание, как это движется, незнание, на что смотреть, отсутствие человека, на которого можно опереться, да, если что-то сделаешь не так. Да просто элементарно задать вопрос, а все ли я делаю правильно. Непонимание движения капитала, непонимание, что делают Умные деньги, да, умные деньги – это крупные институциональные инвесторы, непонимание, что происходит на денежном рынке, непонимание, какие решения можно ожидать в ближайшее время от мировых центральных банков, непонятно, что с санкциями может произойти и как они могут повлиять. То есть фактически что получается? Есть две вещи. Первое – незнание, то есть отсутствие информации, причем качественной информации. Не знаю, убедил ли я вас в том, что я предоставляю качественную информацию, но опять-таки у меня миссия такая, да, что я хочу, чтобы это было транслировалось больше, потому что я знаю простую философию, помоги другим людям стать богатыми, и ты тоже станешь богатым. И у меня это работает. То есть свой первый инфопродукт тот же самый, да, когда я продавал информацию, я сделал в 2014 году, я знаю, как это работает, как это отражается лично на мне, и поэтому здесь не стоит задача получить деньги, да, здесь задача стоит получить дать ценность, если вспомнить опять капитал, если опять вспомнить, что такое товар, товар – это продукт, произведенный на обмен и не просто произведенный на обмен, он должен обладать потребительской ценностью для человека, который его покупает. И ценность в этом случае определяется, то есть цена определяет ценность, которую покупает человек. Соответственно, я упаковываю большую ценность и беру за эту приемлемую цену. И транслирую, соответственно, это вам, да, чтобы вы были успешны. Соответственно, я вам даю информацию, я вам даю знания, я вам даю свою, что называется, крепкую руку. И мало того, я не только это даю, я даю больше. Данный съезд впервые будут будет приглашены… нет, не впервые, то есть будут приглашены спикеры. Я еще про это расскажу, но давайте более подробно, что будет на каждом дне. То есть первое выступление будет два дня, 8 и 9 число, базовая часть и vip блок да? Оба блока доступны как в онлайне, так и вживую. Разбор ситуации на финансовых рынках России, США, Европы, Азии выступаю лично я, на котором мы разбираем, что же происходило последние полгода-год. Направление денег. Куда двигаются умные деньги? Какие происходят манипуляции на рынке ценных бумаг? Что природит росту рынка? Ну, природ... Что приводит к росту ценных, рынка ценных бумаг и сырьевых товаров, несмотря на то, что долг достаточно большой. тогда можно ждать развязки, да, то есть как, как будет проявляться развязка, в чем она будет выражаться. То есть это вот именно на первом выступлении. На втором выступлении, это как частному инвестору выйти на международные рынки и получать доходность 6-10% в твердой валюте с гарантией 100%. А опять-таки с гарантией от надежного эмитента, заемщика, да, но при этом с оговоркой по риску. Да, то есть, опять-таки, нужно понимать, что чудес не бывает в рефинансировании. 2.25 мы все равно о рисках скажем, но, но эти риски, они просто управляемые, И мы скажем про это, расскажем, да, в чем риск, в чем он управляется и что это за инструменты. Как частному инвестору выгодно купить золото и сформировать всесезонный инвестиционный портфель по принципам, изложенным Рео далю. Это третье выступление, которое будет посвящено именно сторонникам локации активов, да, то есть какая доля активов должна быть сейчас во всесезонном портфеле. Мы тоже про это расскажем и этим непосредственно поделимся. Пошаговый план действий на 2019 год. Выступляю Павел, опять-таки я. От меня лично вы получите данные концепции. Как вам такое решение, друзья? Как вам вот это вот а, мой призыв? Добро пожаловать в реальный мир. Ребят, тариф эконом сейчас мы не про миллион долларов за 15 лет. Не путайте, пожалуйста. Сейчас мы про открытый съезд инвесторов. Здорово будет, если вы живую приедете в Москву и примете участие. Это совершенно другой уровень. Миллион долларов за 15 лет вы просто следуете за мной маленькими шагами, маленькими суммами, создавая большой капитал. Открытый съезд инвесторов – это другая история, это вообще выйти в высшую лигу, это получить информацию, которая позволит вам с холодной головой относиться к тому, что происходит на рынке, и точно иметь четкий алгоритм, что нужно делать, когда со своим капиталом, чтобы, соответственно, получить все бенефиты. В чем будет выражаться это активное управление, про которое я сказал. То есть у вас есть возможность начать вместе со мной делать то чего не делают и, 9, и 1 процент инвесторов в мире сейчас но при этом я вам объясняю одну простую вещь если мы понимаем теорию экономических циклов и понимаем что мы находимся на стадии большой большой извините меня же то в этом случае Будет уникальная возможность для того, чтобы приумножить капитал. И я вас предл предлагаю вам пойти вместе со мной. А на VIP-дне, но ну, VIP-день VIP – это всегда все самое лучшее. Да? То есть, это я расскажу про опционы с точки зрения разумного инвестора, здесь не спекуляция, а здесь больше с позиции хеджа или возможности сверхзаработка. Но это достаточно рисковые инструменты, потому что все-таки для участников клуба, у участников клуба есть запрос по этому поводу. Мы тестировали определенные паттерны, да. мы тестировали определенные входы, нужно понимать, что результаты были, начиная от того, что полностью теряется капитал, но это спокойно, потому что используется в качестве хеджа, до того, что мы зарабатывали порядка 200, 300, 400, ну то есть рекорд это был 600 процентов, соответственно, за 4 дня. 600 процентов, инструмент, который позволяет заработать 600 процентов за 4 дня, но при этом делать это с холодной головой, с холодным расчетом и понимать, что даже если ты потеряешь то страшно в этом ничего не произойдет. Второе выступление выступит Горных Хапитян. Кто такой Горных Хапитян? Я не знаю, знаете вы его, не знаете, может быть вы больше слышали про Рубена Варданяна. Это правая рука Рубена Варданяна, то есть это человек, который в тройке диалог в компании в инвестиционной, в которой лично я работал, в которой я набирал все опыта инвестиционного, которая вывела меня на мой уровень жизни, которая развила мне во благо, когда мне это было еще неосознанно, мой интеллектуальный капитал, в который мои доходы ежегодно увеличивались на 50%, в котором была бешеная мотивация, в которой собственник компании Рубен Варданян вместе с Гором, кстати, Гор помог Рубену в реализации его обещания. То есть, ну, два этих человека подарили сотрудникам 20 миллионов долларов. Друзья, как вам поступок, сам поступок? Вот представьте себе, что в вашей компании, в которой вы работаете, да, собственники компании приходят и говорят, «Ребят, смотрите, 10 миллионов долларов, полторы тысячи человек работает в компании, 10 миллионов долларов, 7 в равных частях». Нет, не полторы тысячи, 1100 человек где-то работало в компании. 10 миллионов долларов, всем в равных частях – и еще 10 миллионов долларов, согласно стаже работа в компании. Причем делаем вечеринку в Москве, в парке Коломенском. Приезжает Слава Павлунин, снежное шоу. Приезжает цирк Дю Салей, основная трупа. Соответственно, дорогой алкоголь, дорогие вина, перепила, жареные на вертеле, да, шашлык. То есть, ну, праздную, праздную, потому что мы смогли достичь больших, выдающихся результатов. Это человек, который делал культуру тройки, философию тройки. Не хочу сейчас раскрывать тему выступления, но просто само, сама возможность общаться с таким человеком, который, в принципе, сейчас я могу сказать, что мы вместе тоже работаем над проектом «Фонд Друзья». Он профессионально развивает в настоящий момент филантропию. Благотворительность, соответственно, этого человека я попросил поделиться, но не буду говорить о чем делиться, просто я могу со своей стороны точно сказать, что одно только это выступление может полностью окупить все затраты на, на, на посещение данного съезда. Третье выступление это будут про дивидендные аристократы, дивидендные короли, про которых мы давали, то есть на, в первом дне мы дадим 10 компаний, которые можно будет использовать, на вип-дне дадим 60 компаний, да, которые позволят получить доходность дивидендную 6-10% в долларах. Ну и в качестве завершения vip дня будет а, не просто, ну то есть будет тренинг в тренинге. Это Дмитрий Эснер, человек, который обучил в общей сложности, не обучил, а у него обучается сейчас 1 миллион человек по управлению эмоциями, личной силой и стрессоустойчивостью. Друзья, задумайтесь, человек выступает перед вами в камерной обстановке в то время, как он уже обучил более миллиона человек управлением эмоциями, страхами, личной силой и стрессоустойчивостью да, на рынке без этого никак. И в этом случае можно однозначно говорить, ну вот просто давайте назовем города-миллионники, да, то есть где живет больше миллиона человек. Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург. То есть у человека обучается город-миллионник от мала до велика. Вопросом управления эмоциями, да, два с половиной числа прокачанного тренинга от Дмитрия непосредственно. И он тоже, соответственно, мы здесь пересекаемся очень серьезно по нашим ценностным характеристикам, по созданию династии, по формированию личностного капитала. Дмитрий является в том числе моим клиентом, да, человек, который а, участвует в миллионе долларов за 15 лет. Мы будем работать в рамках управления инвестиционным портфелем да, его. Соответственно, он тоже выступит на вип-дне. Итак, друзья, у кого возникло желание посетить это потрясающее мероприятие, открытый съезд инвесторов Max Capital? Поставьте, пожалуйста, плюсики. И количество плюсиков мне покажет ваше желание, насколько вам хотелось бы здесь принять участие. Один это, ну, можно было бы, да, чем больше, тем больше желания. Вопрос, сколько это может стоить? Да? Я всегда люблю задавать этот вопрос, исходя из того, что я рассказал, сколько может стоить двухдневная работа над своим. Ну, во-первых, получение информации. То есть самое дорогое это, это получение информации. И получение информации, опять-таки, не из зомби-ящика, да, где все просто перевирают, перекручивают, а получение информации от людей, которые, в принципе, работают с большими капиталами, состоятельными людьми. То есть, поймите, я же тоже не только я получаю эту информацию, да, эту информацию получают мои коллеги, с которыми мы общаемся. Мы обмениваемся данными. Мы обмениваемся данными которые находятся в информации, профессиональные информационные агентства. То есть для понимания терминал Bloomberg сам по себе предполагает, что стоимость абонентского обслуживания, чтобы иметь доступ к Bloomberg, да, к первоисточнику информации о направлении денег, о том, куда течет капитал самый большой, самый крупный, что происходит с развивающимися рынками. То есть доступ к данному терминалу стоит две, от 2000 долларов в месяц. А к рейтерсу, соответственно, доступ к информации от 1000 долларов в месяц. То есть, вот информация, да, перелопаченная мною, подготовленная, разжеванная, которую просто бери, применяй и делай. Пожалуйста, вот сколько это может стоить? Сколько может стоить, опять-таки, пообщаться с Гором, с Димой, да, с приглашенными экспертами? Сколько может стоить лично со мной познакомиться, поздороваться за руку да, и получить информацию из первых рук, что называется? Сколько стоит услышать, узнать людей, которые входят в клуб инвесторов MaxCapital о их результатах? Пообщаться с моими платиновыми участниками именно в, этот, в этом моменте. То есть люди, платиновые участники, я вчера говорил, да, увеличение дохода за три месяца, активного дохода от 3 до 100%. Вот просто познакомиться и узнать, что такого я там советую, рекомендую, или может быть самому э, пар, проникнуться ко мне, э, та, у меня спросить, а что это за фишки такие. Подумайте очень хорошо, здесь вот э, если нет капитала в 200 тысяч, по ссылке эта сумма как ограничение. А смотрите, друзья, но э, как, как когда вы пообщаетесь с Дмитрием, у вас вопросы найти капитал в 200 тысяч стоять не будет. Если вы пообщаетесь с людьми, которые находятся в у меня в сопровождении Платину, вопроса, как у вас увеличить доход на 50% в год, в принципе, не будет. Когда мы организуем нетворкинг-сессию, да, то здесь вопрос, как вы можете этим поделиться в кругу единомышленников. И 200 тысяч, но опять-таки нужен капитал, с которым работать. но Опять, мы не просто даем информацию, мы не просто даем знания, мы даем, как это применить, инструментарий. И самое главное, мы еще привлекаем экспертов, которые вам покажут. Я могу вам про горы рассказать, да, свою личную историю. Давайте мы вот вернемся к этому человеку с таким достаточно проницательным взглядом. Была история связана с тем, что когда тройку диалог поглотил Сбербанк, потому что она стала очень большим конкурентом, который Сбербанку мешал зарабатывать денег, я перешел работать в Центральный Черноземный банк Сбербанка России. То есть, у меня было шесть областей Центрально-Черноземного региона подчинения. То есть меня перезнакомили со всеми состоятельными людьми Сбербанка во всех этих шести областях: Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Орловская, Белгородская область. Я с ними лично познакомился, да, я с ними общался. Но как это была организована работа, когда, ну, знаете, Рабочий компьютер я ждал месяц, чтобы мне поставили рабочий компьютер. Когда я начал своему руководителю непосредственно говорить, Ольга Евгеньевна, вы меня, конечно, извините, но по вашим собственным подтверждением, мой отдел, в котором работает 60 человек по 6 областям, то есть в среднем 10 человек на область, приносит 30% процентов прибыли розничного бизнеса Сбербанка Центрально-Черноземного региона, вы не даете работать, потому что у меня просто нет рабочей станции. Она говорит, ну ты сходи к руководителю, начальнику, заместителю по безопасности, по IT, да, поклонись ему в ножки, чтобы он непосредственно тебе установил, побыстрее этот компьютер, вот так вот у нас в Сбербанке работают. После тройки для меня это вообще было предельно дико, да, и меня там колбасило просто не по-детски. Я приехал в Москву, хотел встретиться непосредственно с Рубеном, но встретился с Гором, и тогда мы первый раз близко очень пообщались. И это человек, который мне сказал, говорит, ну, Максим, как бы увольняйся, если некомфортно, а вообще мой совет – иди в Сколково, иди в Сколково, в Сколково на МБА, да, то есть да, это риски, да, это уволиться из Сбербанка, не иметь дохода и заплатить такую большую сумму на обучение Сколково в бизнес-школе Сколково, это, конечно, же риск. Но, если ты хочешь знать мое мнение, тебя это очень резко выведет на совершенно другой уровень жизни. И в отношениях, и в людях, и в идеях, и в возможностях. Да? То есть, мы с ним пообщались, может, минут сорок тогда. Но это человек, который дал один совет. Естественно, я был молодой, амбициозный, с характером, сказал, да какой нафиг школ, Сколково, какие 5 миллионов, вы что, с ума сошли, такие деньги отдавать на обучение. Это я уже про себя подумал, естественно, Они а ему сказать. Но когда меня сейчас спрашивают люди в рамках платины Максим, как сделать качественный скачок в доходах, я говорю, развивай интеллектуальный капитал и развивай человеческий капитал. Человек, который, в принципе, развивает чутуальный капитал, да, это человек, который будет, который выступит непосредственно перед вами, и вы можете задать, сможете задать ему свои вопросы. Поэтому это тоже очень круто, это, это дорогого стоит. Да? Совет, тогда он мне давался бесплатно, бесплатно давался и бесплатно я его не услышал, у меня было на все свое мнение. Когда меня сейчас спрашивают советы, я тоже даю бесплатно и его не ценят. Почему не ценят? Потому что нет ценности потребительской. Поэтому это должно стоить недешево. Я на самом деле рад, что вы выставляете такие цены. Цены более чем приемлемы. Варианты участия, соответственно, стандарт онлайн стоит 20 тысяч рублей. Это первый день, только восьмое число. Если живое участие, соответственно, 25 900. Если пакет VIP, это... Онлайн участие 29 900 и живое участие 39 900 – самая низкая цена, которая будет работать сегодня до конца дня. Вы сегодня можете получить по этой цене, зарегистрировавшись по ссылке. Самое главное – оформить заявку. Оформляйте заявку и это те деньги, которыми вы можете сказать спасибо за игру, которыми вы можете сказать за ту информацию, которую я дал вам. И самое главное, информация, которую вы получите на съезде, она просто кардинально изменит вашу жизнь, и вы получите четкий пошаговый план, информацию, что делать, как делать, через что делать, и каким образом действовать в современных условиях. И на самом деле, может быть, даже начать тот самый путь со мною, рука об руку, на пути с новой инвестиционной стратегии. А с завтрашнего числа будет повышение цены, то есть здесь представлен график, он будет соответственно, стандарт стоит 24 тысячи, стандарт живое участие будет стоить 28 тысяч, ВИП 35 и VIP в Москве соответственно 50 тысяч рублей, живое участие с 30 мая, то есть до 29, до завтрашнего числа можно выставить заявку, оплатить и зафиксировать для себя самую низкую цену. Мало того, друзья, это отдельный бонус, что называется начинаю раздавать подарки. Кто слышал про мой проект «Миллион долларов за 15 лет» и вы еще не являетесь участником данного проекта, если вы сегодня оплачиваете свое участие, по э, стандартному тарифу вы получаете один месяц участия в проекте «Миллион долларов за 15 лет», то есть в данном случае вы получите то, из чего состоит в настоящий момент мой личный инвестиционный портфель для детей. Как он сформирован? Если вы оплачиваете VIP, то вы получаете на следующие три месяца доступ к миллион долларов за 15 лет. Это такая бонус, плюшка, которая позволит вам дополнительно получить удовольствие от траты этих денег, да, связанных в том числе, что вы получаете сразу два преимущества. С одной стороны, вы получаете доступ к инструментарию, который позволяет непосредственно следовать за мной, по крайней мере посмотреть, где у меня находятся активы у детей. А второе, вы получаете самую низкую цену для участия в мероприятии, которое пройдет 8 и 9 июля. Кто со мной, пожалуйста, прошу проголосовать плюсиками или восклицательными знаками, как вам такое предложение, как цена. То есть разочаровала она вас, обрадовала, увидели ли вы, что можно следовать дальше, куда можно прийти. Пожалуйста, дайте обратную связь, друзья. Круто. А, ну, что называется, еще а, подведение итогов, да, подведение итогов игры. У нас было, соответственно, два, а, вернее, была одна ссылка самого главного, кто заработал больше всех, да, мы его объявим в самом конце абсолютной подоходности. Мы ввели еще три номинации, три подарка, то есть э, это Дмитрий Иванюсько, человек, который заработал самый маленький портфель по итогу игры, то есть э, ну победитель от обратного, да, то есть самое последнее место. Это не является хорошо и не является плохо, это говорит о том, что человеку имеет смысл э, развиваться. И Дмитрий, если вы присутствуете сейчас на съезде, я хочу вас справить с тем, что… С тем, что сейчас подожди, что-то я потерялся. Вы участвуете в открытом съезде инвесторов по тарифу стандарт онлайн бесплатно. То есть это наш подарок. Юрий Богомолов. Юра это человек, который у нас участвует в закрытом клубе инвесторов. У него самая наименьшая просадка, меньше всего уходил в минус и был более стабилен. То есть, при съезд инвестора 8 июня пакет стандарт, онлайн участие, не живое это человек, который вот сторонник всесезонного портфеля. Соответственно, если бы рынки начали расти, да, у него была наиболее высокая доходность. То есть, ну, немного показательным является тот факт, что человек из клуба да, он действительно имеет определенные конкурентные преимущества перед толпой. Павлу Чечневу мы предоставляем поощрительный приз за семейную династию в игре, которая очень серьезно отзывается у меня которая транслирует очень серьезно мои ценности. Человек – это отец и сын одновременно принимали участие в игре. При этом, получается, отец по абсолютной доходности занял четвертое место, сын там ниже 60-го. Но это также показательно. Поэтому мы предоставляем вам доступ к мастер-классу погружения в правильное инвестирование с тем, чтобы, как вы посочтете нужным, или вам, или сыну, пройти основы основ погружения в правильное инвестирование, как формировать свои собственные инвестиционные портфели, как выбирать акции, как идти по принципам ленивого инвестора, как собирать сливки с управляющих российскими боевыми инвестиционными фондами, то есть этот вам в качестве поощрительного приза. Ну и абсолютным чемпионом, соответственно, у нас в игре становится Денис Машаров, человек, который получил наибольшую доходность. Он получает соответственно часовую консультацию лично со мной с разбором его личного финансового плана. Вот такие вот подарки, как вам такие итоги, как вам вебинар. Welcome. Я здесь действительно что хочется сказать, к чему хочется призвать, мы работаем для вас, мы создаем для вас. И мы действительно хотим, чтобы не только это была какая-то закрытая информация, не все могут себе позволить, допустим, участвовать в рамках закрытого клуба инвесторов, не все могут оплатить платиновое участие. Не все могут получать те результаты, которые получают клиенты в рамках закрытого клуба, но я считаю, что информация должна быть доступна и она должна быть активна она должна быть доступна, она должна быть актуальна, она должна быть честная да, и делиться своими знаниями. Потому что, опять-таки, это мой, мой принцип, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это с одной стороны. С другой стороны, часто приходится слышать такие истории, что «Максим, ну ты такой состоятельный, ты работаешь с большими людьми, которые тебе платят деньги, да, почему ты не делаешь это тогда?» в открытом доступе абсолютно бесплатно, потому что здесь давайте мы снова вернемся к вчерашней истории, да, мы вернемся снова к Марксу и вспомним, что а, цена товара определяется той ценностью, которую этот товар несет. Я здесь могу привести в качестве примера производителя iPhone или макбуков, да. То есть, Apple, соответственно, затраты на производство одного iPhone у него не больше 100 долларов, включая интеллектуальную стоимость и само производство комплектующее. Но при этом цена, которую, за которую он продает, да, она составляет 1000 долларов, и люди 1000 долларов платят, и они понимают, за что платят, потому что у него есть потребительская ценность для этих людей. То есть, здесь, если вы чувствуете и понимаете, что я могу дать вам ценность потребительскую, если вы понимаете, что люди, с которыми общаюсь я, которые разделяют мои ценности, и вам близки мои ценности, и они транслируют, они соглашаются мне помочь, это еще раз к вопросу, что у меня есть наставники, у меня есть люди, на которых я опираюсь. И эти люди настолько проникаются мною и моим желанием, стремлением помогать других, другим людям, что они тоже приходят и выступают. И я абсолютно уверен, что они дадут очень большую ценность, но опять-таки иногда ценность можно прочувствовать через цену. И мы сделали максимально доступный тариф, чтобы это было широко доступным инструментом, и опять-таки, чтобы это было не только доступно через живое участие, но мы сделали онлайн-трансляцию. Поэтому, пожалуйста, оставляйте заявки, много бонусов, сегодня низкая цена, которую можно получить на этот съезд. Сегодня, если вы оплачиваете, вы еще получаете бонусом миллион долларов за 15 лет. По старифу стандарт это один месяц, ну по сути портфель покупаете, да, готовый, сейчас уже, и соответственно если оплачиваете платиновое участие, то это на три месяца, следующие три месяца непосредственно. А теперь давайте отвечу на ваши вопросы, задавайте фамилия Гора горных Горнахапитян, давайте ребят, вопросы, потому что ну, невозможно подниматься. С помощью каких показателей можно предвидеть ценность компании? Максим, Максим, если вам важно понимать цена и ценность, которая обладает актив, я вам очень и очень советую прочитать mm -hmm. книжку «Разумный инвестор» Бенджамина Грэгхэма. А, потому что Грэма. А, ну, везде по-разному пишется. А, там все эти показатели разобраны. То есть, все станет по полочкам. Возможно, будет немножко тяжеловато читать, если вы еще вообще не связывались с инвестированием. Но тогда можете начать с книжки «Деньги мастера игры» Тони Робинса. А так, в этой книге все подробно изложено. А основные показатели, на которые стоит обращать внимание. Цена, деленная на прибыль. Цена, деленная на балансовую стоимость. Отношение долга к чистой прибыли или к выручке. И доходность акционерного капитала. Вот четыре основных показателя. Еще вопросы? Да, хороший вопрос, когда будет розыгрыш остальных 35 призов. Завтра будет розыгрыш. У нас, друзья, нужно понимать, что не нужно отчаиваться, не нужно расстраиваться. Первое. Игра будет продолжена, то есть будет новая версия, только не... Ну, опять в игровой форме это раз. Два. Подведение итогов будет завтра, да, завтра будет розыгрыш непосредственно. То есть у нас будет... Вконтакте вы получите доступ, надо будет пройти, 35 призов будет разыграно, это будут полезные книжки, литература и, возможно, одной из этих книг достанется именно вам. Здесь важно опять-таки отдавать, да, отдавать ценности. Что еще сказать, ну я в принципе ответил, то есть розыгрыш будет завтра, все информацию получите непосредственно вконтакте, в чате, еще 35 игров. 35 призов будет со стороны Max Capital разыграно среди участников игры. А, а ожидается ли очередное КУЕ? Друзья, выходит, к сожалению, данный вопрос за рамки нашего вебинара. Да, я говорю о том, что мы про это будем обсуждать как раз-таки на съезде. Будет КУЕ, не будет КУЕ, что может являться причиной КУЕ, сколько реально сейчас стоят деньги, да? какая реальная инфляция сейчас, почему она не отражает реальные показатели, несмотря на то, что безработица на низком уровне, почему вот этот вот дисбаланс есть, инфляция не растет. Все про это будем говорить на съезде, поэтому ответов будет более чем достаточно на эти вопросы. Русал, по какой цене покупать? Опять, для чего вы покупаете русал, друзья, но я сейчас не готов разбирать конкретные акции да давайте вопросы по сегодняшней теме да мы сегодня не разбирали конкретную историю а, конкретные истории инвестиционные инструменты мы сегодня говорили про инвестиционные стратегии мы сегодня говорили про ключевые моменты в инвестировании мы сегодня говорили про а, то какая у вас может быть дальнейшая дорога в реальный мир да и мостик перекинуть от игры в реальную жизнь с целью то дать вам знания дать вам инструментарий и дать вам правильных людей, с которыми можно общаться, организовать нетворкинг и поделиться этими знаниями. Съезд с 8 по 9, с, если мне память не изменяет, с 11-12 часов до 7. Съезд в Москве. Что ж, друзья, если больше вопросов нет, пожалуйста, проголосуйте восклицательными знаками, люди, с кем мы встретимся на съезде, я рад буду общаться. А поставьте от 1 до 10, как вы оцениваете сегодняшний материал, который получили, и ту возможность, которая вам предоставилась. Ну и, соответственно, это будет некая мне обратная связь по поводу того, что, что мы транслируем, что мы развиваем. Обязательно будет продолжен розыгрыш завтра, и новая версия игры обязательно будет, поэтому участвуйте, развивайтесь. Вместе с нами, а мы будем со своей стороны вкладывать всю нацию и душу в те знания, чтобы больше людей становилось состоятельными, успешными инвесторами. До свидания вам и удачи!